Притча, жизнь ради детей. Как-то шел по дороге мудрец, любовался красотой мира и радовался жизни. Вдруг заметил он несчастного человека, сгорбившегося под непосильной ношей. Зачем ты обрекаешь себя на такие страдания? Удивился мудрец. А страдаю для счастья своих детей и внуков, простонал человек.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 а кроту не воспитать орла. Сказал мудрец. Научись вначале сам быть счастливым, тогда и поймешь, как сделать счастливыми своих детей и внуков. Что вы все об этом думаете? Оставьте комментарий. Поставьте лайк. Подпишитесь на канал. Переходите на канал.